Здравствуйте, дедушка. Здравствуйте, внучок. Как у вас дела? Как давление? Нормально, потихоньку. Давление нормально, да. Все нормальненько, да. Что еще хотели спросить? С какой целью интересуетесь? Думаете, не доживу, когда Россия развалится? Доживу. Когда наши от вас за пределы Украины, доживу. Я что все нормально. Я, я, я, я ему, а я ему должен потом, да, чтобы знать, что вам котапни пизда, а, разумеешь, украинского ученый, разумеешь. А я, теперь... я вам что-то.